Добрый день, Севастополь. В студии «Форпост» Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Екатерина Виноградова, пресс-секретарь севастопольского благочиния. Екатерина, добрый день. Добрый день. Мы с вами будем говорить о важнейшей теме. Вы участвуете в гуманитарных миссиях. Уже на сайте «Форпост» не один ваш репортаж мы перепечатывали. И последний материал вы назвали «Выжить вопреки». И в конце вы пишете, что очень тяжело вам оттуда возвращаться сюда, в сытую мирную жизнь. Почему? Почему тяжело? Чисто психологически. То есть, когда ты на протяжении нескольких дней видишь людей, которые ну, в прямом смысле слова выживают, а бывает, что и не выживают, бывает, ты приезжаешь, а этих людей уже нет, то есть, они так и не дожили до следующего нашего приезда. И такое тоже бывает. Мы видели эти разрушенные дома, в которые попал снаряд. Когда мы вот едем к старикам, приезжаем, везем конкретно им там нужные лекарства, еще что-то, приезжаем, а дома уже нет. Ну и стариков, соответственно, тоже нет. По, по каким причинам? Прилеты снарядов? Прилеты снарядов, да. да. То есть военные действия. Ну да. В результате военных действий. Да, да. И возвращаешься сюда, здесь такая совершенно... Другая жизнь, такой контраст. Здесь люди живут, ну не все, конечно, то есть многие люди помогают, но в целом живут так, как будто там ничего не происходит, как будто их это не касается вообще никаким образом. Недавно я разговаривал с военным видеооператором Максимом Фадеевым. Он снимает военную кинохронику, чего не делает практически никто вообще в нашей стране сейчас. Вот он ездит с бойцами, с отрядами на передовую. И он рассказал такую историю, что камера в каком-то роде его спасала какое-то время. Позволяла абстрагироваться от событий, которые происходят. Также он сказал, что когда идешь на войну, нужно быть готовым к тому, что ты расстанешься с самым дорогим. Даже не то, что со своей жизнью, а с тем, что ты увидишь смерти людей, которые будут тебе дороги, которых ты успеешь полюбить за время, которое ты там проводишь. Есть ли у вас какой-то способ абстрагироваться от чего-то, чтобы себя сохранить и дальше продолжать эту деятельность в этих условиях? И приходилось ли вам терять тех, кого вы успели полюбить в этих поездках? Терять приходилось и не раз. Поэтому вот когда мне, вот, часто меня журналисты просят рассказать, знаете, расскажите нам историю с хорошим концом. Я все время говорю, у нас нет истории с хорошим концом, у нас есть истории со смертью. То есть вот истории со смертью много, истории с хорошим концом нет. Вот, ну, вот так сложилось. Поэтому да, очень тяжело, очень тяжело, потому что к людям привыкаешь, действительно ты им привозишь, там, помогаешь, вот везешь им снова и не находишь их, там то есть находишь только остатки дома, там подвала или еще чего-то. Тяжело, очень тяжело. Помогает, ну молитва помогает, нам помогает молитва, то есть и за людей и как бы, ну, молишься, чтобы Господь дал силы, делать что-то дальше. Потому что ну, делать нужно и останавливаться нельзя. Сколько уже таких поездок у вас было? Вот сейчас будет 50-е в понедельник. 50-е. Это с начала спецоперации? После... Ну, с марта месяца, с, 20... с, марта. с марта месяца мы ездим, да. Мы начинали ездить в Бердянск, в Мелитополь и двигаемся вместе с фронтом. То есть двигается фронт, двигаемся мы. Поэтому стараемся доезжать туда, куда не доезжает ни МЧС, ни волонтеры. Ну, тут куда бояться ездить, то есть, вплоть до того, что даже комендатура отказывается иногда нас сопровождать куда-то. Вы не боитесь? Боимся, но едем. Я недавно беседовал с Евгением Ряпенковым, это наш севастопольский ну, активист общественный, можно так сказать, вместе со своими товарищами, там, с Олегом Махониным, они тоже ездят с гуманитарными миссиями. И Вот недавно они вернулись, они были в батальон, для него специально везли гуманитарную помощь. Я смотрю на фотографию, а они без брони, без касок, ну наши севастопольские uh -huh. волонтеры, я спрашиваю у них, говорю, а вот как, вот так вот без, без брони совсем? Они говорят, да, откуда у нас броня? Откуда у нас деньги на эту броню? Мы то, что собираем, ну как бы все средства на гуманитарку везем. Вы все-таки оснащены, как видно по фотографиям из ваших репортажей, у, у вас есть и бронежилеты, и каски. Как вот этот момент с безопасностью вы смогли организовать, и как он у вас в поездках организован? Ну, понимаете, смотря, куда кто ездит. То есть, если мы тоже броню не одеваем, например, ну потому что уже ну, считаем, что это зона ну, не красная, скажем так. То есть, зона не красная, мы там бронежилеты тоже не одеваем. Нет, здесь а, они не, одевают, не надевают эту, эту бронь, потому что ее нет, а едут они… У нас тоже ничего не Но... было. Мы когда начинали, у нас тоже ничего не было, собственно говоря, и мы там брали у знакомых там, военных, было и такое у нас, и были у нас сначала бронежилеты такие совсем низкого уровня защиты, скажем так. Но мы покупали все за свой счет тоже. Вот просто вот ну вот я получила зарплату, купила себе бронежилет вот в, таком, в таком вот духе. То есть ну, несколько бронежилетов нам пожертвовали. То есть uh -huh. да, какое-то обмундирование, часть какую-то нам пожертвовали. А у отца Дмитрия, у него, например, несколько комплектов было, потому что он с 2014 -го года просто этим занимается. Он с 2014 -го года ездит на передовую то есть к ребятам и туда его из гуманитарной помощи. То есть ну вот так потихоньку с миру по нитке мы себе, в общем-то, все купили, но, по сути, да, это все каждый покупал сам себе. Угу. Ну, понимаете, здесь цена собственной безопасности, она достаточно дорогая. И можно, конечно, говорить, что у нас ничего нет, но если тебя убьют, и ты больше не поедешь, никому этого лучше не будет. Мы же покупаем зимние сапоги перед тем, как зимой выйти на улицу, правильно? Мы же не выходим в сандалиях и не говорим, что у нас ничего нет. Поэтому здесь это, это, это вещь необходимая просто. Вот, ну, просто необходимая все. Как вы? Принимали это решение, я понимаю, что это, наверное, ну, для вас даже вопрос так не стоял, ехать или не ехать, но все-таки, как, как это все началось? Как, как вы начали ездить вместе с со священниками Севастопольского благощиния, с отцами? Как, это все, как этот процесс был запущен, скажите? Ну вот я уже сказала, что отец Дмитрий Кратков, руководитель нашего гуманитарного центра, он ездит с 2014 года, и когда вот началась вот эта спецоперация, и ситуация стала гуманитарной, именно такой катастрофической, он начал ездить снова. И мы здесь, в Севастопольском благочине, начали собирать гуманитарную помощь. Сначала это было там по чуть-чуть, и мы ему просто передавали, а потом просто. И он мы сам поняли. Возил, да? да, и он сам возил. Потом к нему присоединились наши священники из Севастополя, а потом просто мы поняли, что этого очень мало. И мы стали собирать больше, и уже машины отправлять уже отсюда. И когда встал вопрос, кто поедет от нас, от Севастополя, ну, вопрос не стоял, как бы поехал наш, наш священник и я. То есть у нас... Ну, я вот здесь являюсь координатором именно всей гуманитарной деятельности в Севастополе, поэтому, в общем-то, и еду, потому что легче, когда ты делаешь этот процесс от начала до конца. Знаете, то есть ты здесь где собираешь, что, кому, кому куда, да, то есть как вести... Как это все там раздается? Что, что там нужно? Когда ты видишь все это своими глазами, тебе легче заниматься этим здесь. И люди все равно спрашивают: а как, а что, а как там люди? И если ты этого не видел, ну, как бы ты ничего не расскажешь, по сути. Как у вас это организовано? И кто вам в этом смысле помогает, в этой логистике, чтобы это все доехало, приехало? Ну, я говорю, отец Дмитрий делает это с 2014 года, у него как бы уже эта логистика вот по отлажена. Ну, по сути, сейчас все достаточно просто. Ну, особенно после того, как регионы вошли в состав Российской Федерации, стало еще проще. Спокойно мы проходим границу, никаких специальных там досмотров. Все, как все в порядке в этом смысле сейчас. Нету, да, ну и тем более как бы миссия православной церкви, она, то есть видит священников все равно, то есть, ну это какой-то тоже фак, фак, фактор доверия, скорее, скорее фактор доверия такой. Ну понятно, что на блокпостах досматривают, открываем машины, то есть показываем, что у нас, что мы везем, но проблем особых не возникает. Мы стараемся ездить именно в те села, где ну, вплотную идут боевые действия, можно так сказать. То есть это села, где вот ты едешь, а в 100 метрах от тебя пролетают снаряды. Ну, фактически вот это так и есть. То есть и поднимаются грибки там черного дыма. То есть там люди девятый месяц, они реально не выходят из подвалов вообще. Если они есть эти подвалы, да? Если они есть, да. То есть, ну, либо живут в домах, ну, на свой страх и риск, то есть, ну, там уже, вот, что называется, на все воле Божье. То есть по-другому не скажешь. Да, там действительно нет, есть села где нет воды, вообще никакой воды, ни питьевой, ни технической. То есть, единственный источник воды, по сути, это дождевая вода, Все. В колодцах там соленая вода, непригодная для питья, плюс есть село, где воду травили, и такое тоже есть. Поэтому, то есть, вплоть до того, что люди просят привезите воды и хлеба. Ну, это как ситуация, как, как была в Попасной в Луганской области – когда там тоже активно шли боевые действия, и все, разрушено весь населенный пункт. и Люди были без воды, ждали, молились на этот дождь. Да, вот так и есть. Собирали снег, собирали дождь. Так и есть, и тяжело готовить, потому что вот в том же Никольском много месяцев люди рассказывали, что ситуация такая, как только ты разжигаешь костеры, и идет дым, начинаются прилеты. То есть прицельно стреляют по людям, которые готовят пищу. То есть, вплоть до того, то есть, ну, рассказывали нам люди, когда они вот вышли из подвала, они полтора месяца ели варенье и соленые огурцы. То есть вот в подвале больше ничего не было, готовить было невозможно, как только начинался дым, начинались прилеты. Вот полтора месяца дети и взрослые, их сидело там восемь человек, они ели соленые огурцы и варенье. То есть вот пока не съели просто все, что кончилось. Поэтому там ситуация тяжелая, и в маленькие села действительно практически никто не приезжает. Потому что ехать там ради 15 человек, мало кто поедет в принципе, какие-то заброшенные поселки, поэтому да, мы вот ищем такие села на линии соприкосновения непосредственно и туда доезжаем. Как сейчас такое село выглядит? Вот какая картинка открывается? А вот вы туда выезжаете, что там? Ну, если едешь первый раз, то, знаете, такое оцепенение. Оцепенение, ужас, как, ну, село призрак. Нет людей, нет целых домов. То есть это в любом случае, каждое строение, оно пострадало. То есть нет окон, у половины домов нет крыш, все ворота в основном, ну, везде написаны люди, дети, белые куски ткани привязаны к воротам, которые не спасают, в общем-то, абсолютно ни от чего. Ну, иконы на окнах, потому что люди, ну, как они стараются хоть как-то вообще рассчитывать не на кого, поэтому как бы надеяться на, на, пом на помощь Бога, на помощь Богородицы. Поэтому очень много вот именно в сельской местности окон, где стоят вот эти окон Богородицы лицом на улицу. То есть не лицом в дом, а лицом на улицу. Как бы вот люди таким образом призывают на помощь. Дороги разбиты полностью, то есть там проехать очень тяжело, мы и застревали и вытаскивали друг друга, и колеса теряли. То есть ну, разное, разное было. Разбитые храмы, разбитые дома, и люди с абсолютно испуганными глазами. То есть людей еще нужно умудриться найти вот в этих поселках. То есть приехать и постараться их найти, потому что они всего боятся. То есть если заезжаешь в темное время суток, гарантированно тебе никто не откроет никогда. Ну, никто не поверит, никто не откроет, поэтому только в светлое время суток можно заехать, найти людей. И, как правило, в этих поселках ну нереально там раздавать людям что-то. Собирать людей невозможно, то есть есть поселки, где постоянно летают дроны, которые просто на любой автомобиль срабатывают, то есть ну, начинаются прилеты. Поэтому заезжаем буквально в крайний двор, уже просто знаем, кто где живет, разгружаемся за 10 минут и уезжаем быстро, пока просто, пока просто нас не прочитали. Этот крайний двор, он для всего села, как бы, да? Ну, вы там разгружаете да, да, на, на Да, мы на, просто на примерно да, знаем или спрашиваем, сколько людей. У нас продуктовые наборы, и мы разгружаем уже по количеству людей, там оставляем пленку, лекарства, теплые вещи, потому что сейчас зима, фактически вот окон нет нигде. То есть, по сути, вот дождевая вода, она с одной стороны людей питает водой, а с другой стороны она заливает дома, то есть крыш нету. Вот старики как раз в одном из сел. Мы приезжали, когда к ним позапрошлый раз, у них по куда в доме была вода. Просто потому что части крыши уже нет. Ну, это приехали в прошлый раз, их уже убило. Много детей? Дети есть, грудничков вот в этих поселках практически нет. То есть все-таки людей вывезли, люди как-то эвакуировались, пытались выехать. Но дети есть, тем не менее, есть дети, вот от двух лет дети есть. То есть некоторые люди не выезжают, то есть они остаются, даже несмотря вот на эту обстановку, по разным причинам. Меня многие здесь спрашивают, почему люди не выезжают, почему люди с детьми не выезжают. У всех ну, мотивы очень разные. Многие просто не верят, что ну, где-то кто-то им поможет. Ну вот куда выехать? Во-первых, нужно куда-то добраться из этой деревни, как пешком, с детьми. Ну вот куда? Куда-то выехать? Опять же, на что жить? Как жить? Ну, вот Многие боятся, многие не хотят покидать дома, потому что тоже есть такая особенность в селах, что если ты из дома уезжаешь, то его, как правило, ну, либо разграбят, то есть вынесут все, что можно, и возвращаться будет, возможно, просто некуда. Поэтому люди не выезжают. Самое сложное – это холодно сейчас. Холодно и бойцам, поэтому туда ввезут и обувь теплую, и теплые шапки, балаклавы, а в селах, где гуманитарная катастрофа, как холод, для них это такой новый враг сейчас. Мне вообще сложно представить, как они переживут эту зиму, потому что, ну, вот в этих условиях, не знаю, вообще... Я читал у вас про вот эти резиновые сапоги, про обувь, что люди просят у вас сапоги, а у вас уже нет сапог. Ну, как бы. И вы понимаете, что надо теперь сапоги запасать? Запасаем, запасаем сапоги, потому что, да, вот э, тоже у нас был момент, мы приехали в село, вот, было уже холодно, это был октябрь, и все люди, они там в, в четырех носках и все в резиновых шлепках. То есть вот это вот ну, такое вот, им, ну, в, мы пришли в ужас просто реально, потому что понимаем, что у людей безвыходная ситуация, то есть ну, им просто негде взять. Ну, просто негде, и все. Поэтому, да, сейчас вот возим активно резиновые спаги в том числе и военным тоже возим, потому что у нас есть поездки как гражданским, так и к ребятам нашим на передовую. Священники наши ездят, тоже возят и теплую форму, и спальные мешки, то есть, ну, стараются все равно как-то помочь. Потому что понятно, что даже если все всем были обеспечены, то время идет, и осень, грязь вносит свои коррективы, и, ну, зима, да, зимой будет страшно, не знаю. Поэтому возим и одеяло и теплые мешки, и газовые горелки, свечи, потому что, по сути, темнота. То есть, помимо того, что холодно, еще и практически круглосуточно темно. То есть, люди стараются свои окна, если нет пленки, забить хотя бы там какими-то досками, еще чем-то. И в доме, можно сказать, круглосуточно темно. То есть, люди живут абсолютно без света. Вы когда с глазами этих людей встречаетесь, что в этих глазах? Знаете, очень разные люди, но в основном э, это усталость. Усталость просто от, и усталость, и такое, знаете, отчаяние от того, что непонятно, когда все это закончится. Люди устали, люди измотаны, э, страшно, слезы, плачут, э, очень много эмоций, все. Самое-самое тяжелое, когда к тебе обращаются с вопросом, а мир вы не можете привести? И ответить, собственно говоря, нечего. А как вы в таких ситуациях поступаете? Просто слушаем. Бывает, что там обнимешь человека, знаете, постоишь с ним рядом, там, дашь ему там, теплые носки, там еще что-то такое вот. Домашняя, скажем так, и какое-то внимание там проявишь, даже, даже буквально секундное. И человеку уже легче, потому что люди, когда вот видят нас, особенно когда узнают, что мы приезжаем из Крыма, не, это достаточно далеко все-таки вот ехать из Севастополя до Волновахи. Это если мы выезжаем, например, в 4 утра отсюда, то мы приезжаем только вечером в Волноваху. То есть ну, путь достаточно такой долгий. И люди, на самом деле, очень удивляются, что мы вот издалека, к ним едем, что-то им везем, рискуем жизнью, и что нам не все равно. Вот это на самом деле не менее важно, чем привезти там, хлеб, воду, продукты, привести людям какую-то вот надежду на то, что они кому-то нужны, что они кто-то думает, вот, ну, какую-то вот частичку тепла, добра, и вот просто, просто вот, ну, что к ним кто-то приехал, кто-то их обнял и там утешил, им легче жить дальше просто. Им легче жить дальше, понимая, что они не одни. Причем ко многим мы приезжаем вот из раза в раз, и многие села реально живут просто вот от нашей поездки, до нашей поездки. Вот мы там привезли, и через, там, через три недели приезжаем снова. И там видим там детей в наших вещах, там видим там еще что-то. То есть люди уже, уже просто, э, ты к ним относишься как к родным. Вот уже там думаешь, там, вот этому не хватает, вот, этого, вот этому дедушке нужно привезти таблетки от давления. Уже просто вот, ну... И они нам родные, и мы им родные. В общем, какой-то такой, знаете, круговорот добра. Как сейчас живут храмы и монастыри? Уже и, и эти точки тоже посещаете обязательно? Я вижу в ваших репортажах. Вы знаете, есть, есть храмы, конечно, где служить невозможно. Есть храмы, разрушенные до основания. Есть храмы где в селах, где идут такие боевые действия, что ну, ни о какой службе речи не идет. Но даже если священник выехал, он все равно старается поддерживать, как правило, вот тех людей, которых, которые остались в его селе. У нас есть священники там в селах, которые выезжают в соседние села, вывозят семьи, но вот есть бачка, вот он, например, ездит также под обстрелами, возит людям там и продукты, и все, как-то старается их поддерживать, что-то привозить, там, исповедовать дома стариков. Старается выживать как могут. Вот, куда мы ездим, там... Идет богослужебная жизнь полноценная. То есть там монахи служат каждый день ежедневно служат, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что разрушен практически до основания монастырь. Ну, то есть нижние храмы у них они там и спят, и живут, и служат, и молятся. И вот ну, молитва она все равно не прекращается. А церковь в такой ситуации для этих людей в этих селах, где нет ни, ничего нет, где голод, холод? для них вера становится сегодня точкой опоры как какой-то крепостью за которую они могут спрятаться. Ну, я бы сказала, что вера для них становится последней надеждой Последняя надежда то есть был населенный пункт Запорожской области мы приехали и за 15 минут мы раздали тысячу крестиков. то есть люди просто вот ну, им больше не на что надеяться по сути. Они надеются уже только на Бога и на. как, как, как на войне неверующих не бывает. Вот да. так, же, так же и здесь. Ну так там война. Так же и здесь. То есть это касается не только военных, это касается и вот гражданского населения, которое там живет. Люди, да, то есть мы раздаем и крестики и иконочки, и люди очень просят. Мы покрестили двоих детей вот на передовой. Угу. Был у нас такой случай. Мы все ли покрестили Взрослых двоих двоих детей. Девочки 10 лет, мальчику 7. Ну, уже взрослые Причем взрослые, ну тоже история была интересная. Мы первый раз в село приехали, и у меня были крестики на веревочке. И девочка ко мне подошла, она говорит, а можно мне крестик, только я не крещеный, он будет меня защищать. И мы ей крестик, сказали, конечно будет. И приехав второй раз, она попросила, чтобы мы ее покрестили. Кто крестными были? Ну в такой ситуации сам свя... священник, священник крести, да, сам, сам самостоятельно. То есть там полный чин провести невозможно, поэтому крестят кратким чином, а потом в храме уже по окончанию войны можно завершить таинство. Но ребенок уже крещен, и, по крайней мере, уже он сходит с крестиком. И вот мы приезжали потом в третий раз, она уже показывает, а у меня крестик, меня Бог защищает. То есть она в это верит. Хотя у ребенка три осколка в теле. То есть ребенок живет со сколками, и вот она верит, что Господь ее сохранит, а она реально вот верит, и эта вера помогает ей даже в этом маленьком возрасте. Какие вопросы, кроме вот, можете ли вы нам мир привести? Люди задают. А люди вообще практически не задают вопросов. Это достаточно такая трагическая история. Да, это трагическая история. Ну, как любая война, наверное. Это трагедия. И вы писали в своем материале, что обратно, когда вы едете, уже раздав всю гуманитарную помощь, вы едете молча, потому что сказать нечего, даже друг другу. Да, едешь молча, и уже в голове сразу ты проворачиваешь, что ты будешь делать дальше. Вот Ты приедешь, это бесконечный процесс, не то, что там ты съездил, приехал, там живешь обычной своей жизнью, потом начинаешь там что-то собирать, готовиться к поездке. То есть это бесконечный процесс, ты уже этим живешь, ты уже не можешь жить по-другому. Ты уже едешь обратно и уже знаешь, что тебе вот в это село нужно вот, вот это, а вот потом нужно помочь детям, а вот туда нужно привезти коляску, а вот здесь не хватает лекарств, а здесь люди раздеты, а здесь нет воды. И все, и у тебя уже в голове запущен механизм, что ты будешь делать дальше, как только ты выйдешь из машины. И это постоянный страх, что помощи не хватит. То есть мы постоянно живем, вот, с, с одной стороны, мы живем с упованием на Бога, что все-таки мы соберем, и Господь нам поможет, и все получится, а с другой стороны, ты, ты живешь в постоянном страхе, что тебе не хватит. В последней поездке вы писали, что был эпизод, когда вы могли, ну, вы, вы были готовы, в принципе, расстаться с машиной, был опасный участок дороги, но, тем не менее, вы смогли дальше продолжить путь. Что это за вообще место, и почему вы были готовы, собственно говоря, машину, на которую привезли гуманитарку оставить и дальше без нее двигаться? Ну, вообще таких мест много. Есть на подъездах к этим селам простреливаемые участки дороги, так называемые. И вы их уже знаете. Вы да, конечно. Так называемые дороги смерти. Вы просто смерти. их уже знаете. Эти... Дороги смерти, по которым вот как раз. И не вы точно за... не знаете, встречают. если вы там за... задержитесь. Мы точно знаем, что если у нас сломается на этом участке машина, мы ее бросим. То есть мы к этому готовы. Мы точно знаем, что машину мы бросим. То есть, там просто не то, что нельзя останавливаться, там нельзя ехать со скоростью меньше, чем 120 км в час. Несмотря на ямы, там, разбитые дороги, то есть мы на этих участках машины не жалеем. Как правило, после каждой поездки это ремонт ходовой. После каждой поездки абсолютно. Это, это, это неизбежность, то есть по тем дорогам, по которым есть. Мы и под обстрелы попадали, и мины через машину перелетали, и осколки в машину попадали. Всякое было разное. Если оставлять машину, то дальше каким? Образом? Ну, мы же едем не на одной машине. То есть людей забираем во вторую машину, и все, и машину бросаем. То есть, ну да, к этому нужно быть готовым. Это, ну, ничего, ничего с этим не сделаешь. Это неизбежность. Тут вопрос либо жизнь, либо автомобиль. И к этому готовы то есть, все водители. Ведь, по сути, у нас машины, все это личный автотранспорт. То есть, у нас есть два автомобиля, которые нам пожертвовал Синодальный на отдел Русской Православной Церкви, владыка Компантин в Москве. А остальные машины – это личные машины водителей, на которых они ездят. И они к этому тоже готовы. Это, вот, ну, это, это миссия просто такая. Что вам сейчас необходимо для того, чтобы продолжать дальше этим заниматься? Необходима помощь. То есть продукты питания средства гигиены, пленка, свечи, то есть вот весь перечень, который мы везде публикуем на наших телеграм канале и на сайте, и ВКонтакте, во всех группах. То есть этот сбор непрерывный. То есть не то, что мы там вот собрали к поездке, и все. То есть мы принимаем помощь круглосуточно, и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно, потому что мы вот уехали, а наши волонтеры здесь, они уже, они уже готовятся к следующей поездке, потому что ну, представляете, собрать тысячу продуктовых наборов. Меньше тысячи вести нет смысла, потому что ехать в такой путь там, ради там, одного села, ну, это абсурдно, поэтому сразу пытаемся охватить больше населенных пунктов. А тысяча продуктовых наборов ⁇ это тысяча бутылок масла, это тысяча килограмм сахара, тысяча банок сгущенки. То есть, то ну, есть и, тысяча. И это как бы... Всего по минимуму, если вот каждый да, день Да, это, это, это, это по это минимуму. Такой... То есть набор продуктовый и набор э, бытовой химии, такой срез гигиены элементарных, каких-то. Потому что, то есть даже влажные салфетки, то есть, это там просто как праздник, потому что то есть воды Это просто, нет. это людям, вот, что называется, поесть. Это просто да, людям это, не умереть, это, я бы сказала. Это просто, чтобы не умереть. Просто не умереть. О генераторах каких-то уже там даже речи не идет сейчас, да, я имею в виду. Вот. Нет, мы возим а, генераторы тоже. Возите. Да, возим и генераторы, возим и обогреватели. Вот бывает, есть населенные пункты, в которых сейчас немножко фронт отошел, дали свет, но совершенно нет отопления никакого. То есть возим и обогреватели, возим пленку, возим газовые баллоны, горелки, буржуйки. То есть все зависит от возможностей. Если у нас будут генераторы, мы будем возить генераторы, если будут буржуйки, мы будем возить буржуйки. То есть возим все абсолютно. И привезли вот в один населенный пункт, на один объект, не буду называть, куда именно, потому что там прицельно уже было разбито два генератора. Вот. Но мы привезли вот им третий генератор. Это генератор дизельный, который весит тонну, стоимость около 600 тысяч. Человек пожертвовал такой генератор, и он вот достаточно большой объект обслуживает, там много людей. Знаете, вечный вопрос. Философия. Зачем вы все это делаете? Как вы для себя отвечаете на него? Для чего это все? Вам. Мне просто кажется, что если у человека есть сердце, он не может этого не делать. То есть у меня даже не стоит такого вопроса. Ну, если людям нужна помощь, значит им нужно помогать. Это преступление против своей совести, не помогать сейчас тем, кто находится там. Вот и все. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это была Екатерина Виноградова, дорогие друзья. Это была программа Форпост подкаст. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.